итак ребят всем привет сегодня я запишу ролик такой коротенький по поводу того как установить приложение через коммент чат и попробовать в кавычках money токен шерпа э, x от проекта который э, в этой части краудлона на кусама э, не пройдет и не выиграет слот но их не токены мы можем уже добывать через майнинг а в следующем уже краудлоне когда будет следующая баттлы, я думаю, это этот проект добавит активности в маркетинговой части. И там попробовать уже его купить тоже из-за Кусама. Поэтому, насколько это там получится их вывести, не получится вывести, в любом случае это все абсолютно бесплатно. От нас требуется там всего лишь телефон, 5-10 минут вашего времени. И попробовать бесплатно получать токены. Здесь вы видите в рейтинге парачейном. Он намного отстает. Да, какой там 4, 5, 6. На седьмом месте идет. Поэтому в любом случае уже не получится стать парачейном в этом месяце. А на следующий уже, я думаю, они выиграют. И в любом случае, как минимум, будет одни из лидеров. Так, кому это интересно, кто хочет получить, попробовать токены на халяву. Присаживаемся, поехали. Для того, чтобы получить их и токен KSX, вам нужно будет нажать по ссылочке э, в описании к этому видео или я в телеграм чате, как всегда, в своем э, даю информацию одной из первых. И что нам здесь нужно сделать? Вам нужно сделать доллар каменчат, то есть установить каменчат. Мы видим, нас сразу перенаправило в App Store, да, кто там с iPhone кто через Android будет качать там сразу, ну, у вас появится там вариант скачать приложение, оно как стороннее будет. Итак, я нажимаю загрузить, даю разрешение на скачивание. Это приложение, видимо, оно официально, официальное, да? То есть, есть прошло проверку Apple Store, что там кто может там переживает, что оно может как-то навредить вашему телефону. Ну, в любом случае, если у вас есть такие переживания, вы не доверяете вот этой всей истории, то, естественно, качать вам это все не нужно. Пройдите мимо, забудьте об этом и все. Не нужно только переживать. Итак, друзья, приложение скачалось. У меня оно что-то долго скачивалось. Я решил проблему, с... выключил Wi-Fi. С мобильного интернета оно скачало очень быстро. Итак, нажимаем «Открыть» и здесь нужно вам нажать ну, «Зарегистрироваться», да, как обычно. Здесь, что у нас есть, включаем уведомления, я нажимаю не разрешать, здесь проводим капчу, гидрант, вроде все. Все, и здесь придумаем пароль. Ввели пароль, нажимаем следующий, и здесь нужно у нас скопировать и где-то сохранить сид фразу да это то что позволит вам восстановить ваши монеты в случае там потери телефона или еще чего-то нажимаете далее и теперь вам нужно по очередности слов те слова которые мы скопировали сохранили до да? сид фразу здесь ее нужно вам внести все внесли нажимаем следующий нажимаем сохранить это тоже файлик который поможет вам восстановить вашу учетную запись все, регистрация у нас завершена, вы видите свой ID, нажимаете здесь подтвердить и придумаете какое-то себе имя. Да? Вот я идион напишу, нажимаем сохранить. Приложение <coughs> запрашивает разрешение поиску устройств и всего. Я ничего, никакой доступ к приложению не даю. Я все нажимаю запретить, мне не нужно, чтобы они там не уведомления, мне ни, ничего не отсылали, поэтому все нажимаю запретить. Так, здесь не сейчас, здесь э, нажимаем, рекламу отключаем. И что здесь? Нажимаю вот сюда, на Дион, да, и нажимаем мой бумажник. То есть на ваше имя нажали. И здесь переходим, нажимаем лопатку. Здесь написана инструкция, нажимаете, я знаю. И чтобы здесь теперь запустить майнинг, вам нужно нажать просто вот эту кнопочку э, «Play». Все, ребята, вы ее нажали и теперь у вас в сутки по той вычислительной там, мощности, как она пишет, будет приходить 0.25 монеток CSX. Каждые сутки этот таймер остановится. Вот если вы, к примеру, у нас время 17.00 мы включили, заводите себе будильник и каждый день будете включать таймер. То есть это такой майнинг в кавычках, просто вы каждый день будете нажимать кнопочку и в течение суток вам будет начисляться вот эти все монетки вроде как бы я еще не разобрался здесь будете получать какие-то инфитишки если будете приглашать друзей и знакомых поэтому имеет место быть если найти реферальную ссылку делиться с друзьями может быть какие-то фишки плюшки получать а может какое-то большое количество монет Я в этом еще не разобрался на самом деле ну посмотрим в любом случае Ссылочку оставляю под видео в описании. Кому интересно, 5 минут вашего времени, регистрируйтесь, нажимайте. Вдруг эти монетки, когда запустится на кусама Parachain, если все будет хорошо, проекта все пойдет, у вас уже будет эти CSX, и когда приложение будет запущено, в любом случае здесь получится, вернее появится кнопочка вывода, и мы сможем их отправить и, я думаю, на бирже какой-то продать, на которой будут залистены эти токены. Ну и давайте я сразу покажу, где найти эту реферальную ссылочку, да, если вы захотите поделиться там с кем-то своим знакомым. Или, например, у вас в семье 4-5 телефонов. Вы можете на каждый забить, и каждый телефон будет э, ну, манится Определенно монетка. Вот, Вы нажимаете «Выходить мои активы». Э, выходите до того момента, где вот э, в камень-чате, видите, здесь написано «Зарабатывайте баллы» и нажимаем приглашение награды и нажимаем делиться нажимаем поделиться и вот на айфоне вот так оно все скопировать ну, на андроиде я думаю там что-то будет похожее я думаю найдете и разберетесь нажали копировать ссылку ну и отправляйте кому это интересно вот такая в принципе халява ребят пользоваться вам ею или нет или пройти мимо решать как всегда вам вот мне встретилась такая возможность если я взял тут потратил 5 минут своего времени решил попробовать что будет то будет ну а на этом у меня все друзья как всегда больше информации даю я в чате telegram поэтому обязательно подписывайтесь подписывайтесь на youtube канал пишите в комментариях что вы думаете об этой халяве очень интересно почитать ну а на этом у меня все друзья всем желаю удачи всем профита всем пока